относитесь к освоению космоса человеком? Ну, смотря каким освоением, то есть хоть, э, если это освоение идет за счет как бы технической, механической компоненты, то я не, не понимаю, потому что в космосе уже давно создано все для того, чтобы обходиться без этого. Надо просто доразвиться до этого состояния, и все порталы, земные, космические, все готовы будут вас пропустить куда угодно, потому что мы в своем опыте, когда с Игорем Витальевичем Орепьем работали, мы проходили через порталы различные, потом я с другими тоже, еще вот как раз девочки из Казани были, мы, например, проходили в туманность Андромеды, и там общались. То есть можно же и так проходить. Здесь как бы переходишь в свет, там свет опять переходит в тело. Вот мы же говорили о том, что боги при переходе потом медитируют для того, чтобы собрать свое тело. Но ну, медитация может да. быть долгой, может быть... Ну, потому что, вот, например, в Ведах говорится о том, что Перун там... По две недели медитировал, чтобы собрать тело для появления на земле. Вот, Но может быть и очень быстрая медитация. Вот почему-то у нас таких двух недель не было. Но это понятно почему. Потому что отец был рядом, и он это все делал за нас еще. Не очень-то умеющих это все самостоятельно воспроизводить, скорее всего. Или просто у нас были какие-то внутренние вот, реликтовые программы, о которых мы сами еще, так сказать, не знаем, но они вот проявляются. Потому что, ну, действительно, тут очень много узнаешь, как бы, в процессе действие, потому что если бездействие, то никогда ничего не узнаешь. А вы вот когда действуешь, делаешь то, другое, третье, очень много узнаешь и о мире, и о себе. То у нас такой процесс тоже был. То есть в человеке это все заложено. Какие бы высокие духи не выходили на воплощение на землю, они все люди. Все равно. Он может быть Богом, кем угодно, но здесь ты человек. Помните знаменитые вот это Баранкин, будь человеком, призыв. Вот здесь также приходится призывать, будь человеком, потому что некоторые сразу впадают в позу своего божественного начала. Вот мы такие высокие. Ну, вы знаете, вот в тексте сегодня говорилось, у нас созвездие Змееносца было в центре Зодиака. Ну, да зодиачились, как говорится. Наги вот наши на земле, это же все оттуда. Люди-змеи, наги. Вот убрали их из центра. Зодиака. Теперь там человек. Но не надо повторять эти ошибки нагов, когда они тут возвысились над всеми. Вот, Регина вам еще задает интересный вопрос. У человека абсолютно все болезни. Это неправильное миропонимание? Ну, в основном. Там есть, есть исключения, потому что при переходах человеку как испытательный момент тоже дается такое, что он начинает болеть тем и а другим, и как бы проверяют. А ты вот во что веришь-то? Во врача, в таблетку, в микстуру? Или, или в самого себя и, и Отца в тебе. Потому что мы верим во а что угодно, только в себя не верим. Вот это очень важный момент. Это бывает при переходах. Но это, как вам сказать, это особые состояния, они случаются очень редко. Вот сейчас на Земле такие состояния. Многие люди, которые болеют, это совсем не означает, что они болеют потому, что вот они как-то чего-то неправильно понимают. Uh -huh. они... Их проверяют, как говорится, на устойчивость тех убеждений, которые у них есть. Во что веришь?